Водолеи. Гороскоп для вас на август. Последний месяц лета звезды щедро дарят Водолею возможность изменить свою личную жизнь к лучшему. Весь месяц обещает быть очень оживленным. Новолуние 2 августа активирует ваш дом партнера. И тема любви и отношений приобретает особенную значимость. Этот месяц хорошо, подходит для начала новых отношений и освежения чувств уже существующих. Если не можете забыть ушедшую любовь, то может появиться шанс вернуть ее. А если считаете, что отношения изжили себя или ограничивают вас, возможно пришла пора открыть новую страницу вашей жизни. 6 августа планета любви Венеры переходит в ваш восьмой дом предлагаю внести в личную жизнь больше творчества и страсти, прислушивайтесь к своим желаниям и тогда отношения расцветут, вместе с тем такая позиция Венеры может заставить вас чувствовать перегруженность эмоциями, не исключены ревность или какая-то подозрительность, постарайтесь в это время очень постарайтесь обуздать себя и остановитесь когда вы будете выяснять отношения будьте тактичными с теми кого вы любите венера в восьмом доме также имеет отношение к финансам поэтому любовные интересы водолея могут пересекаться с практическими вопросами и материями деньги покупки имущество – все эти темы тоже могут активизироваться именно в августе возможно прибыль через супруга или вашего возлюбленного до 23 августа солнце расположено в доме партнера «Водолеи» и это предвещает вам действительно важные события в личной жизни. Складывающиеся ситуации принесут вам ценный опыт, и они позволят вам лучше понять как себя, так и любимого человека. Карьера и финансы для вас, дорогие водолеи. Этот месяц вам обещает Достижения на работе и в бизнесе. В августе ваши амбиции подкреплены трудолюбием и обязательной настойчивостью, так что покажите другим на что вы способны. Впрочем, желание выделиться не все воспримут положительно. Кто-то в коллективе будет смотреть на вас не очень одобрительно. Звезды вам советуют быть дипломатичными. И ни в коем случае не вступайте ни с кем в открытый конфликт. Марс, управитель вашего дома карьеры, 3 августа перемещается в ваш сектор дружбы и общественных связей. Это означает, что вы достигнете большего во взаимодействии с другими людьми, чем в одиночку. Вы можете положиться на друзей, вы можете рассчитывать на их помощь и поддержку. Если говорить о финансах, то планетные влияния в этом месяце достаточно противоречивы. С одной стороны, Венера и Юпитер в одном из ваших финансовых домов вам обещают рост доходов и удачу в деньгах. С другой же стороны, активен Нептун. это планета иллюзий и воздействия его очень часто при привносят в жизнь какие-то потери или обманы. Будьте осмотрительными. Вам очень важно сохранить то, на что вы имеете полное право. Здоровье. В августе у водолеев хорошее самочувствие и проблем со здоровьем не предвидится. Чтобы снизить воздействие стресса, вызванного работой, будьте физически активными. Ходите в тренажерный зал, бывайте на природе, на свежем воздухе, танцуете, гуляете, в общем, будьте активны. Кстати.